Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, и сегодня еще одна попытка нащупать, о чем вы меня будете слушать, а о чем не будете. Как я уже рассказывал в недавнем выпуске про советы о том, чем, чем можно на ютубе полакомиться, для себя я считаю нужным и полезным залезать в соседние области. Историю, там всякую, лингвистику, писательство, актерство, режиссерство и так далее. И вот в писательстве или даже в сценарном деле есть несколько очень широко распространенных, очень стабильных и популярных шаблонов, таких тропов о том, как создаются персонажи, как между собой взаимодействуют и как этим взаимодействием толкают сюжет в каком направлении. Сегодня я возьму один из них, он называется «Фрейдовской тройкой» по одной модели, которую много лет назад описал психоаналитик Фрейд Сигизмунд Яковлевич. И эта модель с тех пор, в общем-то, для профессионалов немного утратила актуальность, и, ну, как бы, не то, чтобы в ней нашли какие-то изъяны существенные, просто появились более полезные, более действенные альтернативы, так что специалисты вот в психодинамике наших дней на нее в своих работах как-то, ну, не опираются практически никогда. Но модель есть, и давайте на нее взглянем, чтобы понять, как с ней связан дизайн персонажей, то есть партии. И, возможно, даже нащупаем связь с собственно игры. Итак, модель. Вот есть какая-то часть вас, вашей личности, которая именно и ощущает, осознает себя как личность. Вот я хочу там книгу написать, или я хочу в отпуск съездить, или я хочу кота завести. Эту часть Фрейд и его последователи так и называют «я» или «эго». И если особо не вникать, то как бы это эго, это в общем-то вы сами и есть, и э, вполне этого кому-то может быть э, достаточно. Если же разбираться чуть более подробно, то можно заметить, что некоторые желания ваши идут не совсем от души, так сказать, а от более каких-то приземленных и примитивных вещей. Вот я там завтракать хочу по утрам. Это не личная такая парадигма и личная позиция. Э, просто я как бы голодным просыпаюсь и буду голодным, пока пожрать не найду. Вот все физиологические влечения, все инстинкты, включая даже совсем никак неосознаваемые, вроде желание там моргнуть 15 раз в минуту или отдернуть руку от холодного, раскаленного или острого, их собирательно называют «оно» или «ид», потому что э, ну это может ощущаться как ситуация, в которой в вас сидит некое «оно» и иногда заказывает там пожрать, выпить, размяться, полежать на диване, еще там что-нибудь такое. С другой стороны, естественно, в противовес ему есть какое-то вот сверх какое-то такое супер-эго. Более красивого слова, к сожалению, для этого дела не выдумал никто, ни немцы, ни даже индийцы. У них там есть атман здорового человека в центр, внешний атман как Оно и э, параматма или э, высший атман как э, душ, сверхдуша. Вот это вот сверхя, это сверх-душа, это воспитание, этика, мораль, совесть, интуиция, какие-то правила существования, в которые человек сам себя ставит. Вот эта вот тройка, она есть в каждом человеке так или иначе. Но все люди уникальны, и у некоторых одна из этих частей может заметно одерживать верх. Поэтому писатели очень любят использовать эту тройку для дизайна персонажей. Начали они так делать очень давно. Уже у скандинавов там половина мифов крутилась вокруг Локи, Одина и Тора, из которых Локи был хитрым таким оно, который делал как хотел, когда хотел, а потом уже задумывался над тем, как, куда и кому это все аукнется. Тоже был наоборот рассудительным, правильным, и между ними держал баланс Один, который как бы был сразу и за войну, и за мудрость. На юге Европы также отчетливо э, были видны следы такого вот расстроения у богинь. То есть там была вот Афродита, скажем, которая была изначально богиней любви в самом прямом э, смысле этого слова. И самозародилась там она из пены по одной из э, гипотез. Там у каждого по пять разных легенд на каждый случай. И с другой стороны там была Афина, которая наоборот даже на свет появилась из головной боли э, Зевса. И отвечала она за законы, дисциплину и все такое прочее. И где-то вот между ними там еще была Гера, для которой как бы амплуа жены было все-таки как основное. Но далеко не только она там за Зевсом бегает. Ну ладно, большей частью она за местью его любовницам бегает. Но это уже местная специфика. Если хотите мифологический образец, но поближе к нам, то возьмите «Былины», скажем. Вот там есть Алёша Попович, который влипает в разные проблемы, и вообще как бы самый такой простецкий и прямолинейный из них из всех. И с другой стороны есть Добрыня Никитич, который и постарше, и поглавнее он часто получается, и мудростью, да хитростью своего взять может. И между ними есть Илья Муромец, который чисто вот интуитивно он ощущается нами, как все таки самый главный, самый важный персонаж. Как и эго ощущается по большому счету главнее своих э, собратьев. Забавно, что в мультверсии э, вот от Мельницы почти все они поменяли относительно первоисточника, но именно такую расстановку по Фрейду они оставили. Вот, вот, вот точь-в-точь -точь, как она была. В Звездных войнах, скажем, есть хорошо сбалансированная тройка из хана, который, даже если забыть, что он первым стрелял, то э, все равно плыть по течению э, это его, вот там не сильно напрягаться, это тоже его. С другой стороны, у нас есть Лея, которая наоборот политик, пусть и в хорошем смысле этого слова, но все-таки политик. И есть люк, который как бы ищет баланс между ними. И, и есть взаимодействие у Люка с Лей, у Люка с э, Ханом, э, у э, Лей с Ханом, безусловно, и так далее. Вот. Но баланс, вот этот, вот, который Люк пытается найти, он, в общем-то, не обязательный. И в той же франшизе это хорошо видно на ситхах. Там есть вот Дарт Молл, которому лишь бы подраться. И Дарт, э, этот самый, как его, э, Тиранус, который играет в Дуку. И у него там уже одни там хитрые интриги на уме. А между ними, кто между ними? Конечно же, Дарт Вейдер, который по популярности и влиянию на сюжет вообще с ними не сравним и совершенно в другой весовой э, группе находится. Вот такие вот э, тройки как бы с главным центральным элементом были в основном у Толкина, скажем. Вот у нас есть там бегающий за сырой рыбой голум, и вот есть правильный и совестливый Сэм. Но главным все равно у нас Фродо, которого раздирает между ними. И вот есть у нас там бегающий по лесу и летающий на орлах Радагаст, а есть расчетливый и подлый Саруман. Но куда важнее них обоих вместе взятых. Гандальф, который поставлен в центр. Вот. И это совершенно четко выбранный путь. Это далеко не случайность. Толкин хотел показать поближе конфликт. Он хотел, чтобы мы, читая получше ассоциировать могли себя с такими героями, потому что главные герои это эго. В Звездном пути» тройки такие делаются из капитана по центру и двух дополнительных персонажей. Скажем, у Кирка это доктор Маккой с одной стороны, эмоциональный, и, конечно же, невозмутимый Спок с другой. Это как суперэго. У Пикара есть Райкер с одной стороны и Дейта с другой. И так далее. Только в Глубокий Космос 9 таких троек там есть несколько. Кроме ожидаемой, Сиска как Эго и Кирой и Одо с двух сторон, есть еще Башир, Брайан, Дакс. И одноразовых персонажей тоже очень часто там вводят именно по этому шаблону и ими постоянно жонглируют. Именно поэтому эта версия Стартрека кажется нам гораздо более разнообразной и разносторонней. Потому же Лекалу сделан, скажем, еще Шрек. Там Шрек как бы у нас главный герой вообще без всяких дискуссий. Но ему помогают раскрываться осел с одной стороны и Фиона с другой. Однако фокус на, э... на эго делать совершенно не обязательно. И весьма успешные есть версии, в которых центр, ну какой-то там все-таки есть, но все, что у него получается, это кое-как сводить концы с концами. А важны уже вот эти вот самые концы. Скажем, у Хауса было так. Там центром была Кадди, этот самый, главврач у них. Которая в некоторых эпизодах вообще там появлялась просто пару раз, там как бы засветиться, чтобы не забыли, что она есть, что-то там какие-то стандартные жалобы произнести. Но основной конфликт практически всегда в сюжет вытягивался почти без исключения из Хауса и Вилсона, который иногда... Просто для разнообразия, опять-таки, менялись в ролях сверхя и оно. Иногда хаос действовал как, как хотел, а Вилсон говорил, что нет, нет, надо вот делать все правильно. А иногда наоборот, там э, Вилсон увлекался э, лечением какой-нибудь там э, очередной встреченной им дамы, а хаос его издалека совершенно спокойно и логично анализировал. Аналогично происходит, скажем, в Матрице. Там в роли эго Морфей который как бы не, не так уж кому-то вообще и нужен после того, как там как бы раздал всем таблетки, обеспечил экспозицию, а главное перетягивание каната идет между Нео и Тринити. Ну и последний экспонат у нас из вот литературных, ну и кинематографических, это Наруто. Это аниме про ниндзя, в котором железобетонное правило сеттинга, которое не сломали никакие филлеры, заключается в том, что правильный отряд это тройка ниндзя. Это правило не нарушается там почти никогда. Иногда просто разбавляется тем, что к тройке бойцов дается еще плюс один сенсей, учитель, который им там объясняет, что как надо делать. Но динамика в разных тройках там совершенно разная. И даже похожие поверхностно тройки, вроде там Наруты, Сакуры, Сасуки и э, Дзираи, Цунада и Урокимару, они развиваются совершенно несравнимыми путями. В одной из них оно навсегда замолкает, обеспечивая интуитивную подсказку. Кстати, как бы вполне рабочая такая версия, функция даже с точки зрения вот Фрейда. Сверх-я оттесняется там на задний план, и эго выдвигается в главный герой. И в другом случае эго совершенно не тащит и только болтается бесполезным грузом, и сюжет весь толкает пара э, оно и суперэйв. А ведь еще есть там всякие тройки вроде Ино Сикатё, где Ино совершенно такая церебральная блондинка, Сикомару вроде как классический стратег, и э, Тёджи не строго между ними, а наоборот, он прыгает то туда, то сюда, и то он вот обжирается на каждом шагу, то он стратегически вынужден растягивать свои ресурсы и как-то хитро использовать свои мощные, но изматывающие техники. И скажем, вот есть еще тройки э, вроде тройки песка Канкура, Темари, Гара. В самом начале, когда они начинают, Гара, у них оно. Он там бросается на всех как бешеный пес, а Канкура наоборот стоит в сторонке и глядит задумчиво. Но после первой же сюжетной арки они полностью меняются местами, и Канкура уже рвется в бой и на всех наезжает, а Гара уходит в политики и становится в итоге главой родного селения где мы можем увидеть следи, следы вот этого вот тройничка в, собственно, ролевых играх. Хотя бы вот в Подземельях и Драконах. Вот, скажем, класса, если взять, то начать классификацию вроде как легко. То есть, воины это явно оно. То есть, ничего готовить не надо. Иди себе и бей врагов, если есть враги, если нет, да иди вполне спокойно. Рано или поздно свалятся они тебе на голову. Ну, и как бы для этого тебе и хиты и даны, чтобы их головой ловить. Со стороны же суперэго есть маги, у которых всякие там меморайзы, школы, уровни, вещи, компоненты. Детали различаются там от версии к правил, к версии. Но вот такой вот элемент занудства, подготовки, продумывания, он остается всегда или ну почти всегда. А в центре у нас кого? В буклетах нулевой версии там была тройка классов. Да, ну кроме всяких там классов. Псевдоклассов, э, дварфа, эльфа и так далее. Но кто там был, кроме воина и мага? Нет, не вор. Там был священник. И как бы чисто по игромеханике он действительно попадает где-то между воином и магом. Там хитов у него не, не намного меньше, чем у воина. Но существенно больше, естественно, чем у мага. Э, заклинаний у него не намного меньше, чем у мага. И они у него есть в отсутствие от воина. Э, в отличие от воина. И плюс там еще там какие-то вещи, типа большого выбора магашмота. Но... Как-то все равно, ну, ну вот ну, ну, не натягивается эта сова на этот глобус. В священнике нет ничего такого, что однозначно идентифицировало бы его как эго, как простой такой компромисс между двумя э, полюсами. А вот что хорошо натягивается, так это мировоззрение. Изначально, напомню, там все было одномерно, там не было такой таблички на 9 или сколько там э, частей. Там был хаос, то есть оно, нейтральность, эго и закон, сверх я. Особенно для людей, которым неуютно с классической интерпретацией мировоззрения, о котором в этих старых буклетах как бы все равно почти ни слова нет, да и дальше там столько споров было, что и до сих пор они, в общем-то, не совсем утихли. Так вот, всем, кто хочет более глубокое какое-то значение, философское, философскую базу какую-то под подвести, отдаю эту идею безвозмездно, то есть даром. Все, что нужно сделать, это взять, поместить всех животных, которые тут нейтральны. Ну, и э, в некоторых поздних версиях им, им там отдельный лайнер э, сделать. Но их надо поместить тогда в хаос, в оно. Потому что они не думают, они делают, что э, хотят. И тогда у нас в эго остаются только разумные и сомневающиеся. То есть всякие вот люди, э, ну или дворфы, э, кто угодно, которые всю жизнь думают, как бы, твари они дрожащие или права они имеют. И тогда помещение каждого монстра в ту или иную группу имеет не просто игромеханические последствия, шут с ними, циферки все писать гораздо, но и концептуальное. Если дракон у нас помещается в хаос, то это оно, это такая сила природы, вроде смерча или наводнения. Налетел, сжег, сожрал, напакостил, улетел. Можно пойти его найти, забить, забрать сокровища Можно так просто обиду стерпеть. Вот и все А если дракона мы записываем в супер-эго, то это уже думающий, логичный в своих действиях монстр, который будет вести беседы с вторженцами, полиморфиться в человека, похищать принцесс. Не чтоб сожрать, а для заключения выгодного военного союза. Вот с таких концептуальных элементов и начинается Миростроительство, сеттингостроение. и именно на них сеттинги стоят и именно ими друг от друга отличаются. Все остальное это так полировочка. И в общем-то возможно именно из-за этого меня как бы вот тянет э, почитать или послушать про такие вот э, про такие модели, про такие идеи, про такие какие-то конструкции, которые где-то есть, потому что на них можно что-то такое сделать э, в ролевых играх. С вами был Радонаст, надеюсь было не очень скучно, если понравилось, увидимся еще.